Уважаемые читатели коллеги, добрый день! Воскресенье 11 часов, и я с вами в прямом эфире. И, как всегда, на три соцсети сразу провожу этот прямой эфир. То есть я приветствую всех, кто присоединяется ко мне в Инстаграме, кто присоединяется ко мне в ВКонтакте и кто в Телеграме. Вот Мы сегодня с вами... Поговорим на разные темы. Мы не встречались, наверное, где-то 16 дней. оно, вот, это было связано с праздниками вот, и с многими событиями, которые происходили в нашей стране. Поэтому в этой ситуации... Так так сказать, я не проводил прямые эфиры, вопросов накопилось много, я думаю, у коллег и у слушателей, да, я готов на них отвечать. Ну, может быть, такую маленькую вводную часть перед тем, как начать отвечать на ваши вопросы, я думаю, что вы их сформулировали уже, кто-то еще не подключился, да, но немножко подумайте в голове, то есть у нас о чем идет речь, да, ну, прежде всего, я работаю в швейцарской университетской клинике в Москве, потому что многие спрашивают, где вы работаете, Далее наша клиника, это хирургическая клиника, она многопрофильная. профильная, вот, она занимается как раз хирургическими аспектами лечения разных нозологических форм, то есть прежде всего это гинекология вся, миомы матки, эндометриоз, генетальный пролапс, опухоли матки, яичника, шейки, вот, это колоректальная хирургия, то есть это раки в толстой кишке, это урология заболевания, предстательной железы, опять же оперативное вмешательство при этих болезнях. Это сосудистая хирургии, в основном это флебология, да, это всевозможное оперативное вмешательство при варикозных расширениях вен нижних конечностей и всевозможных осложнениях. Вот это ортопедия, артроскопия, да, через маленькие проколы, как лапароскопически выполняется оперативное вмешательство на связках, на минисках и коленного, и тазобедренного, и локтевого сустава. Это эндопародезирование суставов при запущенных формах дефартрозов вот это а, следующая значит специальность общей хирургии, в которой а, мы делаем оперативное вмешательство на пищеводе при холезе и грыже пищеводного при абдоминальных образованиях желудка на селезенке на желчном пузыре на печени над почечниках всевозможные вентральные грыжи паховые послеоперационные это спаечные болезни это многие лапаротомии в анамнезе и а, сказать, лечение как раз этой спаечной болезни лапароскопические рассечение, спаек введение противоспаечного геля вот, это всевозможные удаление пресакральных кис, то есть много много различных назологических форм и это пластическая реконструктивная хирургия которые тоже мы занимаемся плюс онкология а, и мягких тканей то есть онкология молочной железы щитовидной железы, помимо онкологических форм, которые у нас находятся, заболевания меду органы в животе и в, в, в области малого таза. То, то есть, вот это вот такой широкий спектр оперативных вмешательств мы проводим в своей клинике. А, так сказать, у меня специальности 5 по хирургии, урологии, гинекологии, колоректальной хирургии и онкологии. Вот, и все эти оперативные вмешательства я провожу малоинвазивно, являемся являюсь сторонником органосохраняющего оперативного вмешательства. То есть, максимально органы все сохранять, а опухолевидные образования и какие-то проблемы из этих органов устранять. То есть, как бы я стою вот на этих позициях. И если только не Невозможно это сделать, то в этой ситуации мы проводим удаление органа. Это чтобы было понимание, чем мы занимаемся. Записаться можно ко мне на прием и задать свои вопросы бесплатно абсолютно. Спокойно я отвечаю на них в электронке В своей Пучков КВ Собака mail.ru да Можно позвонить моей помощнице по телефону Ольге 985 222 1087 985-222-1087 вот. Или значит в личку написать в Директ Непосредственно в Инстаграм, Непосредственно в Контакт Или непосредственно в Телеграм Вы можете вопросы задавать и под постами ну, я думаю, если они все-таки как раз не общего характера, а какого-то личного характера вашей болезни, то на всеобщее обозрение не стоит это, я думаю, открывать, да, и пишите в личку, я отвечу вам. Только не забывайте прикреплять все данные обследования, указывать возраст, основные жалобы. самое главное, делайте фотографии своих исследований, то есть мне нужны все абсолютные исследования, которые касаются вашей проблемы, чтобы они были четкими, то есть следите за этим, чтобы фотографии. Фотографии, которые вы на телефон снимаете, не расплывалась, потому что нереально читать, и я пишу, так сказать, много ежедневно своим. Пациентам о том, что переснимите мне данные обследования, потому что читать невозможно да, Так как я это делаю помимо своей основной работы, глаза устают Поэтому берегите меня, экономите время свое и мое И делайте абсолютно хорошие фотографии Вот Это такая вводная часть, чем мы занимаемся Сейчас мы работаем в обычном штатном режиме вот И сейчас я буду начну здороваться со всеми, кто присоединился к нам в обычном штатном режиме у нас два оперблока, 8 коек ре оптнимация и 25 коек общехирургических, на которых лежат различные пациенты. Поэтому все условия для хорошего лечения пациентов есть. Очень много специалистов разного профиля, и мы делаем много операций, которые выполняем симультанно, да, то есть одновременно можно сделать и гинекологию, и хирургию, или, например, хирургию, там, и пластическую хирургию, вот, или, так сказать, какие-то вещи в гинекологии, например, там, геморрой, если у женщины есть, или проблемы с щитовидной железой, или с молочной железой, да, то есть вот эти вот, как бы все вопросы мы решаем. Вот, я сейчас со всеми здороваюсь, смотрю, тоже присоединяются к нам люди, вот, и я готов отвечать на вопросы, на ваши, пожалуйста, задавайте, вот, я просто смотрю, присоединяются, присоединяются, но пока почему-то вопросов нет. Потом обычно заканчивается время, вот, и вы начинаете задавать вопросы, так сказать, о времени уже у нас для прямого эфира нет, поэтому... Задавайте. Ну, может быть, не сейчас, если пока их нет, мы с вами поговорим, на какую тему сейчас. Да, мы с вами поговорим, на какую тему. Ну, давайте, может быть, на да. Ну, вот как раз я о гинекологии стал говорить, и сразу здесь появляются в Инстаграме первые вопросы. Добрый день, скажите, пожалуйста, как часто нужно делать ренинографию молочной железы, железы женщине 40 лет, если наблюдать семейный анализ? Это надо делать раз в год, флюор, это самое, маммографию, вот, и обязательно нужно делать и раз в год УЗИ молочных желез, потому что как раз маммография и УЗИ, они смотрят немножко иные вещи с точки зрения онкологии. Одно исследование дополняет второе исследование. Лечится ли аденомиоз хирургически? Ну, мы с вами говорили о том, что аденомиоз, у нас бывает двух форм, диффузной и узловой. Если мы говорим о диффузной форме, это такое вкрапление эндометриоидных очагов маленькой по всей мышце матки. Да, это определяется характерно на УЗИ, на МРТ. И здесь есть разные стадии при диффузном модена. Миозия 1, 2 и третья стадия. Если у вас есть аденомиоз, который выявляется на УЗИ или который выявляется на МРТ, и нет никаких жалоб, да, то есть нет болевого синдрома, нет обильных кровотечений, нет бесплодия, то ничего с этой ситуацией делать не надо. Да, то есть надо... Просто наблюдать и вести обычный образ жизни. профилактировать каким-то образом наступление дальнейшего этого адена миоза нереально. Да? Лечить его можно. Лечить, как правило, лечится диффузное адено миоз э, системными гормонами. Да? То есть это первое. Но Они оказывают отрицательное влияние на весь организм. Или локально можно поставить гормональную спираль Мирена, да? и она позволит снизить проявление аденомиоза. Но мы назначаем лечение, потому что это связано с гормональной терапией, местной или системной, только при наличии клинической картины. То есть, если действительно есть какие-либо жалобы. Если жалоб никаких нет, то можно за этой ситуацией просто наблюдать. А, так сказать, у большинства женщин он не прогрессирует, и в данной ситуации так сказать, не требует никакого лечения. Если аденомиоз диффузный, вернее, это узловой, да, то есть диффузный узловой, если аденомиоз узловой, то есть уже эти вкрапления, которые мелкие были, собираются, так сказать, в определенные узлы, и как миома матки могут достигать там, размеров 2 см, 3, 4, там, 9 и 10 см в диаметре, то есть быть в два раза больше матки, то в этой ситуации, конечно, нужно проводить хирургическое лечение, потому что никакая медикаментозная гормональная терапия при узловых формах ходена миоза не поможет. В данной ситуации узел нужно удалять. Удаляется он как миома матки. Чуть-чуть более сложно, потому что не имеет капсулы. Этот узел вращен такой, врастает непосредственно в саму мышцу а, матки, да, и удалять его более сложно. Как раз в этой ситуации а, моя авторская методика современной окклюзии артериального русла а, так сказать, обеспечивает снижение кровопотери во время а, так сказать, этого оперативного вмешательства, потому что роганосохраняющая оперативность партия вмешательства пиодена миозе, как правило, сопровождается обильной кровопотерей. Капсула нет, и вылучивать этот узел крайне-крайне сложно. То есть в этой ситуации оперировать надо. Ну или мы уже такой крайний вариант взять, то есть есть, например, диффузная адена но ну, он проявляет следующим образом, да, там одна стенка, как правило, в норме матки, там, например, передние сантиметра, полтора сантиметра шириной, а вторая резко утолщена, да, там до 4, до 5, до 6 сантиметров, но не в виде одного узла, да, а непосредственно утолщение самой маточной, э, маточной стенки, стенки матки, да. И в этой ситуации, конечно, можно клиновидно убрать избыток этой мышечной ткани, особенно если у женщины есть клинические проявления в виде кровотечения, синдрома или бесплодия, вот, и зашить полноценную эту матку, то есть снизить объем эндометриоидной ткани, которая находится непосредственно в мышце. То есть это вот как бы основные этапы лечения аденомиозно. Можно ли самому нащупать на толстом кишечнике рак? Да, если это опухоль большая, да, то есть она, как правило, там, условно, говоря, больше 4-5 сантиметров, и человек с невыраженной подкожной жировой клетчаткой, то в такой ситуации, конечно, можно пропальпировать самому это опухолевидное образование, но, как правило, это касается ободочной кишки, которая находится между ребрами, да, и восходящей фланга. Вот, если мы говорим с вами о прямой кишке, то, как правило, все-таки опухоль прямой кишки не определишь пальпаторно руками. Это нужно сделать или рактальное исследование руками, да, или, так сказать, она определяется на колоноскопии или на МРТ с контрастом. Поэтому, если есть какой-либо у вас подозрение на обхлювидное образование то есть есть какие-то жалобы то есть есть неустойчивый стол вдруг появление крови например в кале да или какой-то периодически вздутие живота которое вы не можете ничем объяснить там нарушением диеты то в этой ситуации обязательно надо сделать колоноскопию вот а после 40 лет ее надо делать обязательно раз в год после 50 лет это 100 процентов нужно делать вот а сделать колоноскопию и если на колоноскопии будут какие-то проблемы обязательно обратиться к врачу в данной ситуации. Да, потому что рак растет из полипов, которые у нас растут из слизистой оболочки прямой кишки. Это встречается в 90% случаев. Поэтому любые полипы, которые есть в просвете толстой кишки, желудка, например, в полости матки, они должны быть удалены. Потому что это, как правило, онкогенные вещи. Из них вырастает рак. Поэтому на колоноскопии они удаляются. И это самая лучшая профилактика рака толстой кишки, своевременное удаление полипов. Достаточно раз в год делать колоноскопию, и риски развития рака толстой кишки в данной ситуации будут снижены у вас на 90%. Это очень-очень здорово. Так, с каких размеров миомы считается опасной Ну, понятие «опасное» — это такое а, сложное понятие, да, то есть э, речь идет о чем? С каких размеров миомы можно заниматься, да? а, Мы много раз говорили на, на, о том, что миомы, Матки э, может располагаться в разных отделах матки, в разных слоях. И в зависимости от этого и влияет, надо с ней заниматься хирургически или нет. Миома маленьких размеров 2-3-4 мм, если она располагается субмукозно-подслизистой в полости матки, то она может очень здорово клинически проявляться в виде кровотечения или в виде бесплодия. Такую миому даже маленьких размеров 3-4-5 мм следует удалять. Для этого делается гистероскопия и так называемая резектоскопия специальной биполярной петлей, и эта миома удаляется. Если такая миома маленькая располагается в стенке матки или суп ничего с ней делать не надо. Если мы говорим о миоме, которая внеслизистая, из какого размера надо с ней заниматься и проводить оперативно вмешательство, то есть, как правило, считается 4 сантиметра и выше. То есть, если миом 4 сантиметра и выше, ее необходимо в данной ситуации удалять и сохранять матку. Вот. Если есть деформация полости матки, этой миомой, которая располагается межмышечно, и вы планируете беременность или у вас есть клинические проявления, то, несмотря на размер, это может быть и 2 см, и 3 см, с миомой нужно заниматься ее нужно удалять, потому что опять она является причиной выкидыша, вот, так сказать, или причиной кровотечения. И следующие еще размеры, да, то есть если она располагает субсирозно и на ножки, на длинные, то есть всегда опасность, что будет заворот, то есть она закручивается на ножки с нарушением питания, вот, и в этой ситуации с развитием острого живота и естественно пациенту нужно будет пациентке нужно будет экстренно оперативно вмешательство. Поэтому такие миомы оперируются при размерах 2-3-4 см, то есть, если есть как раз непосредственно. Ножка длинная, которая, на которой может произойти заворот этой миомы. Поэтому здесь являются не только размеры, определяющие мы для оперативного вмешательства, но и локализация миомы. Да? Располагается она внутри стенки, субмукозно в подселистом слое, субсирозно, ножку она имеет или нет, вот. и, например, располагается она в шейке или нет. Да? То есть это очень в данной ситуации важно. Все решается индивидуально в зависимости от конкретного случая. Добрый день! Выезжаете ли с мастер-классами в другие города? Если у вас такой опыт? Я занимаюсь мастер-классами с 95 -го года, то есть 27 лет. Провожу мастер-классы, в том числе и в других городах по всей нашей стране. Я думаю, что, наверное, объездил я всю нашу страну и проводил мастер-классы за рубежом. У меня на сайте есть, то есть я провел больше 250 мастер-классов с показательными оперативными вмешательствами, выездных. Вот, в настоящее время с пандемия, естественно, их количество резко сократилось, то есть я выезжаю где-то 3-4 раза в год, но у себя мы проводим обучение в клинике на базе швейцарской университетской клиники, ручному шву, вот, и на рабочем месте, то есть приезжают люди, методики смотрят, мои авторские, да, и учатся оперировать правильно и грамотно. Поэтому, как бы я выезжаю, я занимаюсь, следующий мастер-класс у меня выездной будет в Архангельске в июне месяце, он будет посвящен гинекологии, сложной формой эндометриоза с поражением, толстой кишки и мочевого пузыря. То есть, поэтому я активно этим занимаюсь. Дальше, значит, идем дальше. Какие у нас еще вопросы? Нащупала само уплотнение на кишечнике справа. Плюс по УЗИ подтвердили, что это на толстой кишечнике, а не нее. Что это может быть? Здесь надо сделать два исследования, о которых я говорил. Сто процентов надо делать колоноскопию. Вот прежде всего, да, второе, надо сделать УЗИ брюшной полости и малого таза, а брюшную полость обязательно лежа и стоя, потому что это может быть с правой стороны у женщин, особенно у девушек молодых и худых и высоких, нефроптоз, то есть опущение. Почки, которые пальпируются с правой стороны, особенно стоя, а лежа не пальпируются. Да, то есть сделать УЗИ. Вот. Если есть какие-то сомнения на УЗИ, что-то непонятно, надо делать МСКТ брюшной полости с контрастом. Вот. Вы можете, например, если вы живете недалеко от Москвы, приехать к нам в клинику. Вот. Все подобные исследования сделать. Я посмотрю, проконсультирую вас, и мы определимся, что нужно в данной ситуации сделать и чем помочь вам. То, что вы напальпировали какое-то образование, это очень хорошо вот и а, Я имею в виду, что вы сами это сделали, да и не надо это откладывать, надо быстрее разобраться с этой проблемой вот, и ее решить. Поэтому или пройдите а, исследование у себя, вот, или пройдите исследование у нас в клинике, и так сказать, мы решим этот вопрос. Четыре врача на УЗИ видели кисту эндометриоидную, сделали лапароскопию, ничего не нашли, только спайки. Одна конка, маркер сей 125 был повышен. Что такое может быть? Но это может быть два варианта, да что это все-таки путали и это не эндометриоидная киста, на это какая-то фолликулярная киста со взвесью или киста желтого тела, что чаще бывает. да Это функциональная киста, которую не надо оперировать, то есть не надо проводить оперативное вмешательство при этом заболевании. вот Или если сделана лапароскопия с диагностикой, чтобы дифференцировать все-таки это киста желтого тела или это эндометриоидная киста, то в этой ситуации Ситуации, на лапароскопии четко абсолютно видно, да? вот. и ä, понятно, что лапароскопию сделали, поставили диагноз ä, кисты иной, да, и которую не надо оперировать, не надо ее удалять, потому, потому что киста желтого тела очень здорово прорастает сосудами, и, как правило, при ее удалении возникает кровотечение выраженные хирурги вынуждены когулировать ложе, вот, и ä, большая часть фолликулярного аппарата в данной ситуации может быть уничтожена. Поэтому к этому надо относиться очень взвешенно и только в таких сложных случаях удалять кисту желтого тела. Поэтому это может быть одна ситуация. И вторая ситуация, если она небольшая, сантиметра полтора, располагается где-то глубоко в яичнике, Просто хирурги не нашли эту кисту. Мы в данной ситуации проводим обязательно во время оперативного вмешательства УЗИ. Вот, то есть смотрим яичники весь, особенно если это много кист мелких, например, эндометриоидных в одном яичнике, 3, 4, 5. И всегда очень сложно так сказать, понять, что ты их все удалил, убрал, они так могут сливаться между собой. Вот. И естественно, что всегда нужен ультразвуковой контроль во время оперативно, мешается, чтобы убедиться максимально, что эти кисты у нас убраны, да? то есть это нужно делать. А так ну, в хирургии бывает всякое, или узисты ошибаются, или хирурги ошибаются, то есть какая-то ситуация, или у вас просто заболевание несколько иное. Калькулезный холецистит, 6 камней по 13 и 4 мм, есть колики в правом и левом потребителе, стоит ли удалять орган? Обязательно стоит, потому что камней много, скорее всего, что они уже вызывают воспалительные изменения в самом желчном пузыре, вот, и в данной ситуации, конечно, надо делать холецистектамию, или лапароскопически, или я это делаю через один прокол в пубочной области, или трансвагинально, через задний свод влагалища, без проколов абсолютно на животе, или мини-лапароскопии, трехмиллиметровыми инструментами, но убирать нужно, потому что что есть риски, что камни выскочат в протоки желчные вызовут механическую желтуху или острый деструктивный панкреатит, вот, или просто будет так сказать, на фоне блокировки желчного пузыря выраженное воспаление с развитием острого холецистита, возможно перфорация и перитонитом. Да, то есть это уже осложнение. Вот, поэтому, как правило, не надо дожидаться осложнений, не надо дожидаться большого оперативного вмешательства для коррекции этой ситуации. Надо малоинвазивно из этой ситуации выйти, и я думаю, что все у вас со здоровьем будет хорошо. Так, двигаемся дальше. Какие показания и противопоказания для противных вмешательств при папилломах прямой кишки? Ну, их по большому счету, если они есть и вывалены, их нужно удалять, потому что папиллом это вирусное заболевание, и чем больше они существуют, да, тем больше риска, что их будет по размерам, они будут расти, да, и по количеству, то есть они будут расти постраняться вокруг, поэтому их лучше, а, удалить, и, б, провести противовирусную терапию для профилактики рецидива в дальнейшем. При желании можете это сделать у нас в клинике, мы этим всем занимаемся. Так, двигаемся дальше. Можно ли сделать операцию на грыжу пищевода, если есть киста на поджелудочной 1 см? Да, конечно, можно. Если какой-то панкреатит был в прошлом, да, и сейчас нет никакой активности в воспалении поджелудочной железы, то есть мы делаем МСКТ с контрастом, то есть нужно посмотреть, что киста простая, не купит контрастное вещество, и если у вас отсутствует какие-то проблемы со стороны поджелудочной железы острого характера, вот я имею в виду, да, а не хронический панкреатит и, так сказать, просто есть, то в этой ситуации, конечно, можно делать операцию по поводу грыжи отверстия. Диафрагма и наличие кисты в поджелудочной железе не является противоположным для операции по поводу э, грыжи. Так, двигаемся дальше, тоже со всеми здороваюсь, кто к нам присоединяется. Если перепишите вопрос, видимо, опечатка была. Если ортология кишечника на рентгене с можно, может быть, патология кишечника, вот речь идет о чем? Да, делается рентген, так называемая иригография. В основном иригография делается для понимания анатомии кишки. да, То есть это делается. Там при долихосигме, то есть при ее удлинении, при дивертикулах в кишке. То есть это обязательное исследование, да, то есть мы смотрим. Вот. Ну и раньше, до развития колоноскопии, это его основным методом для выявления и рака. То есть на самом деле это необходимо в толстой кишки, поэтому можно увидеть, на этом исследовании делать это нужно. На какой день цикла лучше делать лапароскопию по удалению эндометриоидной кисты? По большому счету в любой день с первого сухого дня, то есть с пятого шестого дня, цикла по двадцатый день. На ФГС постоянно определяют желчек, гастропатия, дуоденопатия на фоне значит, нарушения эвакуации из желчного пузыря. Симптомы дуоденогастрального рефлюкса, Антисекреторные прокинетики не помогают. Возможные а ли операции, какие нужны обследования. В данной ситуации нужно определиться все-таки, что является основным в болевом синдроме у вас. То есть надо сделать рентген, и желудка с барем. Сказать, и желательно сделать дуоденографию в условиях гипотонии, то есть пищевод и желудок с барием покажет нам, есть ли нет грыжи пищеводного отверстия, диафрагмы. Дуоденография с гипотонии покажет нам, как работает 12 перстная кишка, то есть если есть явление дуоденостаза, так сказать, органического или функционального характера, то есть стоит ли здесь что-то хирургически делать или это надо медикаментозно лечить. Обязательно надо делать суточную пашметрию и манометрию. Вот. Пашметрия покажет, какие рефлюксы, если они у вас есть, щелочные или кислотные, потому что вы про кинетики и антисекреторную пьете лекарства. Да? Может быть, антисекреторные не нужно вам принимать, от них и возникает ухудшение состояния, если у вас там желчь и забросы щелочные, то есть вы еще давите собственную секрецию и увеличиваете эту проблему. Вот. И обязательно нужно сделать МСКТ с контрастом, полости в сосудистую фазу. То есть посмотреть, есть или нет сдавления верхней брюжеечной артерии 12-перстной кишки как причиной основной, да, как раз хроническое нарушение дотональной проходимости с образованием вот этих вот рефлюксов патологических из кишки в желудок. Потому что у нас аорта, от нее отходит вот такая верхняя брюжеечная артерия и горизонтальная ветвь 12 Перстной кишки, она проходит между этими сосудами. В норме у нас 35-40 сантиметров сосуды эти отходят. Если они отходят под острым углом, это врожденное состояние, да, то они могут сдавливать между собой 12-перстную кишку и вызывать вот этот вот рефлюкс, который приводит непосредственно ко всем вашим жалам. То есть четко нужно определить, есть это проблема или нет. Так сказать, что вам надо иметь, еще раз повторяю, гастроскопию, рентген пищевой желудка с барием на грыжу к отверстия диафрагмы, рентгенографию 12-перстной кишки, так называемую доденографию в условиях гипотонии, то есть это с атропином делается исследование, и МСКТ брюшной полости с контрастом сосудистую фазу, посмотреть сосуды брюшной полости. То есть вот это нужно сделать, вы это можете сделать или у нас в клинике, или у себя. Если будете делать у себя, присылайте мне все обследования, вот, и я уже вам дам более конкретный ответ по вашей ситуации, что можно сделать и чем можно помочь. Нужно ли оперировать геморрой третьей стадии, если он не беспокоит. Если жалоб нет, можно этого и не делать, но геморрой такого большого размера, как правило, забеспокоит да? то есть в этой ситуации, то есть лучше, потихонечку профилактически, я не знаю, там сразу все эти узлы убрать, это проктолог отвечает за это, да, или частично сделать определенный объем, да, так сказать, убрать там один-два два больших узла, да, так сказать, и постепенно, аккуратненько от этой проблемы избавиться, да, то есть это в любом случае в каком-то возрасте и где-то забеспокоит сильно, и, как правило, это появляется или кровотечением, или тромбозом узлов, с болевым синдромом, и так сказать, перед оперативным вмешательством придется снимать все эти острые воспалительные явления, то есть длительно лечить этот геморрой и только после этого проводить оперативное вмешательство. Поэтому лучше это сделать профилактически заранее. Так, Двигаемся дальше. Полгода назад была операция по удалению матки с придатками по поводу эндометриоза и одномоментного удаления аденокарциномы прямой кишки. Есть ли риск развития рака яичников? Он не больше, чем у неоперированного пациента. Да? То есть в данной ситуации у вас риски понятны. Есть, если любой орган есть, то есть всегда риск развития рака. Там есть желудок, легкая. Вот, то же самое и здесь. Но эта ситуация, которую вы описываете, то есть, если там нет эндометриоидных кист непосредственно в самих яичниках или каких-то кист иного генеза, то есть шансы развития рака не более выражены, чем, так сказать, вернее, не более сильные, чем у неоперированной пациентки обычной здоровой. Если миома много лет была маленькой и не увеличился. а теперь доктор говорит, что ее уже нет, потому что уже два года нет месяца. Может такое быть или нет? Может быть. То есть крайне редко, но происходит во время климакса редукция миомы, то есть она во время инволюции идет обратно ее рост, развитие. То есть в этой ситуации вполне реально. Может быть. Препарат Ерина лечит синдром поликистозных яичников или нет? Как правило, не лечит. То есть он уменьшает проявление, но не лечит. Если есть у вас бесплодие, то в этой ситуации лучше сделать лапароскопию, снять эту увеличенную, такую утолщенную оболочку с яичников, вот, и затем уже, так сказать, наступит беременность. Как правило, эффект от этого оперативного вмешательства, если у вас с трубами все хорошо, со спермой супругой все хорошо, составляет процентов 90%. То есть это самое благодарное оперативное вмешательство лапароскопически, И вот с хорошим эффектом, который хватает на длительное время. Так, дальше идем. Что у нас еще здесь? Много очень присоединяется, это хорошо. Как нужно лечить Десминарею? Это надо проводить обследование полное, да, то есть у вас нужно и гормональный фон посмотреть, и посмотреть матку непосредственно. Да, то есть как бы это надо сделать обследование, прийти к врачу, можете прийти ко мне, вот, сделать обследование у нас или сделать обследование у себя. И здесь будет уже понимание, откуда причина, да, и устраняя причину, мы уберем как раз непосредственно этот синдром. Паравариальная киста левого яичника 3х3 мм. Нужна ли оперативное вмешательство? Нет, как правило, при таких размерах паравариальная киста оперировать не надо. Миома большая, не подлежит хирургическому вмешательству. Что делать? Почему не подлежит хирургическому вмешательству? Любая миома может быть удалена. Вы можете мне в директ прислать непосредственно описание своего УЗИ, указать возраст, основные жалобы, и я дам развернутый ответ. Много, мы прошли уже полчаса с вами прямого эфира, много присоединилось людей. Я еще раз повторю, как связаться со мной. Я работаю в Москве, в Швейцарской университетской клинике. Значит, это улица Никола Имская, дом 7, дробь 8. Хирургическая клиника многопрофильная. Записаться ко мне на консультацию или на операцию можно, позвонив моей помощнице Ольге по телефону 985-222-1087. 985 222 1087 или написать мне в личку сюда вконтакте или значит вконтакте или сюда в инстаграм или написать в телеграм вот и можно еще написать письмо на мой личный электронный адрес пучков кв собака mail .ru. я отвечаю сам говорю о том что иногда Требуется 2-3 дня, терпение наберитесь, потому что если вы пишете в обычные дни, я делаю по 4-5 еще оперативных вмешательств в день, консультации провожу по 5-10-15 консультаций в день, да, и не всегда есть время разобраться, так сказать, с вашими письмами, но, как правило, я в кратчайшие сроки отвечаю, поэтому проблем никаких нет. То есть еще раз, это можно связаться с помощницей Ольгой 8 9 8 5 2 10 87 написать в личку в Инстаграм, ВКонтакт или в Телеграм или написать на мой личный электронный адрес. Я такой просто промежуточно еще это самое вводный дал. Почему месячные идут два дня на УЗИ, патологии не выявлены? что может быть? Нарушение гормонального фона, воспалительные изменения, поэтому все, что, все, что угодно, надо проходить обследование. Вот, и как бы двигаться дальше В плане вашего лечения Если просто один раз на два дня Увеличились месячные по объему Или там по количеству, или по длительности Ничего страшного нет Это может быть связано и со, со стрессом И там Какие-то с проблемами на работе Или с переездами Или со сменой, со сменой климата Или с перелетами То есть все что угодно Поэтому система гормональной у женщины лоббильна Естественно, что месячные Как, так сказать, ответы на эту лобильность могут быть какие-то вариации. Свеч на шве по после перитонита, устойчивость к антибиотикам. СВИЧ уже больше месяца Стоит ли делать и не попадет ли инфекция? В данной ситуации надо смотреть рану вашу, да, и фисталография в данной ситуации не является противопоказанием. То есть нужно понимать куда идет этот свищ, откуда он начинается, с апоневроза, с нитки на ее нужно удалить, и на этом все закончится, или это свищ, связанный, например, там с просветом кишки, вот, и это более сложное оперативное вмешательство, которое нужно делать там, так сказать, в более поздние сроки, если свищ... Формируется уже, да, то есть это непосредственно надо решать своим лечащим врачом и с оперирующим хирургом. Для начала можно сделать МРТ этой зоны, МРТ мягких тканей, вот, очень хорошо как раз освещение Показывает, куда он где идет. А дальше уже фистолографии уточнить, непосредственно проконтрастировать его. И, как правило, это делается перед оперативным вмешательством, чтобы хирург такую навигацию свою получил, так называемый хирургический маршрут, куда нужно двигаться и что нужно иссякать. После резекции кишечника через полгода появилась в долгасовом и справа перитониальная и инклюзивная киста размерами 38 на 37. Что делать, опасно это или нет? В данной ситуации это может быть просто сироза цели, скопление жидкости между спайками. Да, надо сделать МРТ с контрастом этой зоны немножко разобраться более по генезу, поэтому есть у вас какая-то клиническая картина, какие-то жалобы или нет. Вот. И если там просто скопление жидкости между спайками и никаким образом клинически это не проявляется, то этот объем очень маленький, да, то есть, ну, это один шприц, 20 там сантиметров. Вот. И в данной ситуации можно будет поводить лангидазу вагинально или ректально в свечах, да, там на протяжении месяца, Полтора по схеме в инструкции описано, это через день делается. Вот, и уже это может ситуацию улучшить и рассосать вот эту, вот эту жидкость, которая там есть. Вот, а если вдруг будет какая-то проблемная киста, то есть увидит кровоток в ней или копит контрастное вещество, то в этой ситуации, конечно, лучше сделать лапароскопию и это образование убрать ударить. Расскажите про варика цели. Да? То есть варика цели, если оно есть в 2 третьей стадии, и вы молодой человек, то нужно обязательно делать оперативное вмешательство, потому, потому что а, суть его, она простая, то есть это клепируется вена, которая собирает кровь венозную от яичка. Вот эта вена впадает в почечную вену, и она очень длинная, она примерно сантиметров 30, наверное, где-то длиной. И в ней есть клапаны, и вот если нарушается этот клапанный аппарат, то это сброс крови происходит из почечной вены непосредственно вниз в области яичка, и в мошонке определяется кроздивидное расширение вен, да, вот этот вот застой крови в области гиечка может приводить к бесплодию, к уменьшению количества сперматозоидов, и в этой ситуации клепируется эта вена, перекрывается кровоток, патологического это сброса нет, а так как коллатералей в этом месте венозных огромное количество, то есть отток крови происходит совершенно без если вам уже 35-40 лет вот, и со спермой граммой у вас все хорошо, то оперативное вмешательство делается в этой ситуации только по косметическим показаниям, если вас беспокоит эта зона и вам неприятно это видеть. Если косметически это не особо там, ужасно выглядит и не беспокоит это вас, то в таком возрасте ничего делать не надо. Да? Вот, основным все-таки оперативным вмешательством делается молодым людям для профилактики бесплодия в дальнейшем. Я этим всем занимаюсь, если вы хотите, обратитесь ко мне, я вам сделаю оперативное вмешательство. Диагностировали год назад кисту в обеих почках, лечения нет, сказали наблюдение только. Почки побаливают, киста не рассасывается. Вы можете прислать мне результаты УЗИ. Обязательно надо в этой ситуации делать МСКТ с контрастом, чтобы понять характер этих кист, купит они контраст или нет, доброкачественные они или есть какие-то там патологические клетки. Вот. И а, в данной ситуации показания оперативному вмешательству является следующие. Размеры кисты 4 сантиметра и выше. Если есть перегородки какой-то, патологический кровоток ток в самой кисте, вот. или эта киста располагается в воротах и сдавливает а, мочевыводящую систему с нарушением функции, c'est Почки, да, И естественно, что развитием там хрон, хронического пела нефрита и гепилью ткани органа. То есть в этой ситуации нужно оперировать и нужно эти образования удалять. Если они располагаются в центре органа и имеется в виду в паренхиме, в самой небольших размеров контраст не копит, то в этой ситуации ничего с этими кистами делать не надо. Поэтому присылайте мне свои обследования и я вам дам конкретный ответ. Делайте вы операции при трансфер заптозе кишечника. Вот, а делать при это, этом заболевании операции бессмысленно, они не приносят никакого эффекта, поэтому я эти операции не делаю Вижу, такое, ну, вижу большое количество пациентов, которые приходят ко мне, обращаются вот, Мы отказываем им в оперативном вмешательстве, они делают операцию где-то в другом месте и они приходят с новыми проблемами Ничего не стало лучше, а стало хуже вот, и, как правило, требуется еще оперативное вмешательство, сказать, они хотят, да, исправьте мне эту ситуацию, но каждое последующее оперативное вмешательство будет ухудшать а, состояние а, этого пациента все хуже и хуже. Поэтому в данной ситуации я не рекомендую. Как бы оперироваться. Потому что если это сопровождается запором, то, как правило, это транзиторный запор, который связан с нарушением моторики непосредственно самой кишечной стенки. Не с длиной ее, то есть она не играет роли в данной ситуации. да, именно нарушение моторики и удаление части удлиненной кишки не восстанавливает моторику в остальной в толстой кишке. Как был запор, так он и будет. Так двигаемся дальше. У меня две стомы, колостома и уростома. Проблема в том, что после последней операции влагалище выпадает кишечник. Врачи не знают, что делать. Можете ли вы мне помочь? Присылайте все свои обследования, опять же все выписки оперативных вмешательств, нужно разобраться и посмотреть по поводу чего было сделано оперативное вмешательство, какая сейчас стадия болезни, проблемы, если это онкология, нужно это восстанавливать или нет, непосредственно сейчас на этом этапе, который как какое необходимо лечение вам, то есть вас надо вникать, да, то есть эта ситуация очень непростая. Вот, поэтому присылайте, лучше в данной ситуации обследования так как их будет много, прислать на мой личный электронный адрес Пучков, КВ, Собака, И в принципе, да, то есть, если вы видите там большая история, много обследований, всевозможных прочих всех дел, то мне проще присылать на электронку, там всегда читаются все обследования лучше, потому что в Инстаграме и ВКонтакте, как правило, вот перекидывание всех обследований, то есть оно затруднено в плане визуализации, мне читать. Это очень-очень сложно. Поэтому присылайте на мой личный электронный адрес, и мы все разберемся с вами. Вот. А Александр Ильич, вы меня оперировали 8 мая по поводу пролапса, и удаления тела матки. Когда можно сидеть и можно ли много ходить? Сидеть можно уже сейчас. Мы всегда говорим о том, что на одной ягодице можно сидеть с первого дня оперативного вмешательства, на двух ягодиц с пятого дня, да? то есть после... Восьмого вот, уже у нас прошло пять дней, поэтому аккуратно можно на две ягодицы садиться. Вот, проблем тут никаких нет. Ходить потихонечку можно, но много ходить все-таки надо через месяц-полтора. А мы всегда говорим, что полтора-два месяца надо ограничение физической нагрузки. То есть ничего не надо поднимать, растяжек никаких не надо делать, вести обычный образ жизни, гулять, ходить, можно сидеть, но пока без фанатизма. Я желаю вам Удачи, успехов и быстрого выздоровления. Так, двигаемся дальше. Хотел узнать о вашей клинике. Все анализы можно сдавать? Да, все. Мы делаем 15 тысяч анализов, я имею в виду лабораторных, да, и обследования проводим, и все рентгенологические обследования, то есть хорошее оборудование рентгенологическое, и головы, пищевода, легких, желудка, кишечника, почек, костей, суставов, да, и КТ делаем со всеми, с МСКТ, с контрастом и сосудистые фазы и реконструкции все, все, всевозможные, да, и маммографии у нас есть, и все виды ультразвуковых исследований, вот, в том числе и сердце, и сосудов, и гастроскопии, колоноскопии с удалением полипов и образований, то есть и кардиообследования всевозможные, то есть у нас по большому счету, то есть все обследования, которые необходимы для любого, оперативного вмешательства, мы сами в клинике делаем и чек делаем, если просто человек приходит для обследования в плане своего здоровья, да, то есть мы можем, так сказать, госпитализировать его на один-полтора дня и провести полное комплексное обследование по всему организму и дать заключение, какие проблемы есть, и рекомендовать, как из этих проблем выходить или там профилактировать заболевание, да, или что нужно полечить. Мне на самолете лететь страшновато. Так, это у нас, наверное, пациентка, которая после пролапса... Но ну, оптимально на самолете все-таки лететь через 8-10, лучше 12 дней после оперативного вмешательства. Если самолет перелет длительный, вот, то в этой ситуации мы же выдаем круг надувной, специальный, да, то сидеть лучше на круге. Да, то есть это разгрузит как раз зону оперативного вмешательства и уменьшит дискомфорт у вас. Бояться не надо, там ничего не развалится, не разойдется. Двигаемся дальше у нас я со всеми здороваюсь что у нас дальше еще скажите пожалуйста если матка опухает что можно сделать но ну, это новый для меня диагноз опухания матки вы можете прислать мне обследование прежде всего сделайте узи вот пришлите узи если там какая-то проблема есть если у вас Ощущение, что у вас есть увеличение матки во время месячных, вы можете сделать узи до месячных во время месячных, прислать мне. То есть, наверное, скорее всего, речь идет о падены миозе, может быть, да, в данной ситуации. Вот, и мы выберем с вами то лечение, которое для вас будет оптимально. На узи вывели в структуре миометрии по задней стенке субсерозный интерстициальный узел 8,7 мм. А это мема, я как понимаю, сказали наблюдать. Верно ли это? Да, верно. Такой с такой мемой ничего не надо делать, только наблюдать. Про варика я уже рассказал, какие могут быть причины, если каждый месяц образуется киста желтого тела. Да? То есть это связано с гормональным фоном. Разбираться с ним нужно более глубоко. Вот. Для этого есть гинекологи-эндокринологи. У нас в клинике такой гинеколог есть, доктор наук. Вы можете моей помощнице Ольге позвонить, записаться к нему и она разберется с этими с вашими проблемами. Возможно ли острый болевой синдром со стороны спины истить, а со стороны брюшной острой боли нет? Да. Может быть, он может быть как раз с правой стороны под ребрами на пояснице, да, может опоясывать. Если есть опоясывающая боль, то есть это говорит о том, что есть явление уже панкреатита, да, то есть осложнений непосредственно каменной болезни. Это говорит о том, что надо быстрее делать оперативное вмешательства, потому что проблемы могут нарастать. Спасибо большое за ответ. Сохраните прямой эфир. Обязательно сохраню. Я все прямые эфиры сохраняю. Их у меня уже больше 60. Вы можете зайти в Инстаграм, в архив вот, и посмотреть эти все прямые эфиры, которые у меня есть. Они касаются абсолютно лечения всех нозологических форм. Отдельное по опухолям яичника, по миоме матки, по эндометриозу, по грыже пищеводного, по хлозеи, по пролапсам, по раку почки, по обычным грыжам по каменной болезни, совместные эфиры с разными специалистами, с гастроэнтерологами, да, то есть там, то есть все-все-все-все-все это есть, то есть я проходил уже абсолютно все нозологические формы, по несколько раз проводил прямые эфиры, поэтому они все сохранены, вы можете зайти, прослушать их, они как раз по темам разбиты, вот, и для себя еще большое количество каких-то новых а, ответов на вопросы услышать, вот. Или есть конкретно какой-то, если у вас личный, всегда вы можете, как я говорил вам, обратиться ко мне и написать мне на личный электронный адрес, Вот и я отвечу вам конкретно по вам. Я пишу из Казахстана, в 2020 году удалили матку и придатки, в 2021 вывели колостому, вывели урустому. Понятно, я все-таки вам рекомендую мне прислать все эти обследования, потому что это непростая ситуация, присылайте мне на мой электронный Адрес мне пишут из Казахстана, из Америки, из Англии, из Австралии, из Германии, отовсюду. Проблем здесь абсолютно никаких нет. Я посмотрю, я вам отвечу. Вот. Если мы реально можем помочь вам, пожалуйста, приезжайте, мы поможем. При опущении матки что можно сделать, какое лечение? Я провожу... По своей авторской методике оперативного вмешательства при опущении матки. Вот. Делаю лапароскопическую пекальную промонт фиксацию пластику местными тканями со стороны промежности. Да, вы можете прислать мне свои УЗИ, описать жалобы на мой личный электронный адрес или сюда в директ. И я вам дам развернутый ответ. Вот. Пожалуйста, приезжайте, и мы коррекцию сделаем вам. Очень хорошую, проблем не будет никаких. Так, двигаемся дальше. Значит. Очаговый аденомиоз в левом углу матки, по передней стенке, диаметр 18 мм. Можно ли удалить? Врач УЗИ говорит, в таком месте не удалить. Кровит пол цикла. Пришлите мне это УЗИ, обязательно в данной ситуации надо сделать МРТ, и лучше МРТ сделать с контрастом. Вот присылайте мне эти данные, я вам дам ответ, развернутый, можно ли удалить этот узловой аденомиоз непосредственно у вас. Смотрю, что локализация этого аденомиоза непростая и для хирурга сложная. Как сдерживать эндометриоз и аденомиоз? Лапароскопию уже проводилась с яичников. Спасибо. Значит, ну, как правило, при аденомиозе самый оптимальный вариант – это постановка спирали Мирена. Вот, и она будет сдерживать эту ситуацию. Если мы говорим о наружном эндометриозе, то сдерживать его нереально. И в данной ситуации нужно делать лапароскопию и его удалять. А с аденомиозом я вам объяснил. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Много присоединяется людей. Так, подскажите, пожалуйста, о рентген брюшной полости с контратом есть спайки в кишечнике? Да, нужно это сделать обязательно. Называется это суточный пассаж бари по кишечнику, если идет речь о спаечной болезни брюшной полости, да, то есть это один из методов обследования, чтобы посмотреть транзит как раз контрастного вещества по кишке, то есть где в основном возникают блоки, то есть это нужно сделать, пожалуйста, делайте, если есть проблемы и вы хотите ко мне обратиться, то есть это исследование нужно сделать, помимо остальных, то есть прежде всего это УЗИ брюшной полости, да, опять же, можете сделать это у себя, можете сделать у нас в клинике, мы суточный пассаж баре делаем, проблем тут никаких нет, обращайтесь, я все вам решу. От чего бывают спайки? Ну вот как раз то, о чем мы говорили, есть на эту тему у меня целых два прямых эфира. Именно спаечная болезнь брюшной полости. Да, я рассказываю там и генез образования спаек, да, то есть это и воспалительные изменения органов вызывают спайки, травмы брюшной полости, ушибы. Да, то есть это оперативные вмешательства, которые были на животе. То есть причин образования спайк очень-очень много в данной ситуации. Так, двигаемся дальше. Что у нас еще? Так, так. На УЗИ обнаружили полип миома эндометриоз, сделали гистроскопию, удалили полип. Но хирург сказал, что матку увеличена до 12 сантиметров 5 узлов миома. мечные, обильные. А гормоны, значит... Дадут эффект или нет. Пришлите мне свои УЗИ, то есть, если у вас есть выраженная клиническая картина, есть миоматозные узлы, они матка крови, то в этой ситуации надо делать оперативное вмешательство. Вот, надо удалять миомы и матку сохранять. Если вы этого хотите делать, проблем никаких нет, я помогу вам и сделаю это оперативное вмешательство. Присылайте мне сюда в директ или на мой личный электронный адрес свои УЗИ, я вам дам развернутый ответ. Может ли эндометриоидная киста быть причиной ежедневных выделений? Как правило, нет. Здесь надо сдать мазки на инфекцию, посмотреть, что у нас в полости матки, посмотреть, что в влагалище, все-таки выявить причину и, так сказать, ее пролечить. Вот. Но обязательно эндометриоидную кисту, если она больше 2 см в диаметре, надо оперировать и надо ее удалять, надо делать лапароскопию. Почему первый день месячных идут коричневые деления? За какую болезнь это бывает? Но, как правило, это связано чаще всего с эндометриозом, так называемым саденомиозом. Так, идем дальше, дальше. Дальше, дальше. Так, значит, в Инстаграме я все ответил. Посмотрим, какие у нас есть вопросы ВКонтакте. Сейчас мы перейдем сюда. Здесь у нас пока вопросов нет. Никто ничего не задал. Так, двигаемся дальше. Значит, э, здесь тоже вопросов нет. Ну что, если вопросы есть, задавайте. Время у нас подходит к концу. Александр прийти приедьте к нам в Узбекистан или нет? Меня приглашают в Узбекистан. Вот, надо просто выбрать время, скорее всего, что приеду, может быть и в ближайшее время, тоже с мастер-классом. 11 месяцев не было месячных, тут неожиданно пришли. Что это может быть? Это, как правило, связано именно с изменением гормонального фона. Если вам где-то там под 50 лет или 50 лет, то есть это может быть премена пауза, так называемой, то есть они, то, то нет. Вот. Но я все равно после окончания этих месячных рекомендую сделать УЗИ и посмотреть, все ли у вас в порядке с эндометрием. Если вы молодая женщина и у вас прекратились месячные на 11 месяцев, нужно обязательно проходить обследование, то есть дать на гормоны, сделать УЗИ. Вот, и как бы вопросов тут никаких нет. Какие последствия могут быть после удаления матки? Удаление... Матки подразумевают разные объемы. Если мы говорим только о теле матки, то последствий практически никаких нет. Если сохраняется шейка, связки и яичники, да, то есть не нарушается анатомия, не изменяется гормональный фон. Вот. А если удаляется шейкой, то ну, есть уже определенные проблемы. То есть есть шов на влагалище, вот, пересекается связочный аппарат, который фиксирует, тазовое дно, и в этой ситуации надо хорошо обязательно его восстановить. Я всегда сшиваю между собой клецово связки, подшиваю купол влагалища. То есть нужно сделать таких ну, минут на 15, то есть наложить много швов, реконструкцию сделать этой зоны чтобы профилактировать опущение купола влагалища в дальнейшем. Если удаляется один ящик, как правило, не возникает проблем с точки зрения гормонов. Если удаляется оба молодой женщины, то понятно, что она будет испытывать климакс в данной ситуации. Это будет ситуация Хорошая, и нужно будет назначать ЗГТ за заместительную гормональную терапию. Если удаляется в пожилом возрасте уже в климаксе, то, как правило, и удаление яичников никаких проблем не вызывает. Поэтому можно сделать удаление части органа или органа максимально безопасным для пациента, но для этого надо уметь оперировать и стараться все-таки встать на сторону пациентки и сделать это. Если есть у пациентки желание сохранить органы и нет онкологии, никогда не надо матку удалять. В данной ситуации я стою как раз на этом принципе. Так скажите пожалуйста про эмболизацию маточных артерий при миоме значит показания для эмболизации маточных артерий при миоме матки так называемой эмо всего процента 4-5 применяется только в тех случаях если пациентка не может перенести оперативное вмешательство ни в коем случае не надо делать эмболизацию маточных артерий в молодом репродуктивном возрасте, если женщина собирается беременеть и рожать потому что очень много отрицательных Влияния а, приносит эта процедура. Эмболы могут попасть в яичнику артерии, а, вот, и тем самым вызвать климакс, вызвать некроз а, а, слизистой матки с образованием синехии, а, вызвать а, слабость сам, самого. А, Миометрия, да, то есть много негативных вещей, которые могут возникнуть, и при этом нужно понимать о том, что миома никуда не денется, она как, условно говоря, грейпфрукт до сухофрукта сдуется, в лучшем случае, да, на какой-то промежуток времени, но вот эта сама некротическая ткань, она в матке останется. Вот, то есть он просто не рассасывается Не уходит, чтобы понимание было И я много оперировал пациенток после эма. То есть ты удаляешь вот этот вареный Мертвый кусок мяса, который Капсула уже не имеет, и ты ее просто Вырубаешь, и еще это все напичкано Пластмассой, то есть вот этими эмболами Которыми эмболизируют Как раз сосуды, то есть у меня Есть видео на сайте, вы можете Посмотреть и в инстаграме, и на Моем, на, на, на моем видео сайте Вот как это выглядит, да, на самом деле Матка после эма. То есть, это картинка не очень красивая и не очень хорошая. Поэтому только узкие показания, то есть, где-то в районе 50 лет, тяжелые сопутствующие патологии, если есть кровотечение, выраженные, до да, маточные. То есть, в этой ситуации это оправдано. А у молодых женщин не оправдано абсолютно. Так, а при низком ферритине, возможно, и коли нет. Это лучше разобраться кошниками, в принципе, да. Вот, но как бы... Посоветуйте на Северном Кавказе специалиста по пластике генитального пролапса. К сожалению, не знаю, вот так вот прям не готов ответить, чтобы кто там делает хорошо пролапс. Так, двигаемся дальше. Если повышен онкомаркер, это всегда рак ящиков? Нет, онкомаркеры разные, если имеется в виду CA125 это отвечает за слизистые оболочки надо прежде всего сделать гастроколоскопию. Вот, это может быть и проблема в легких в данной ситуации. Да? То есть надо знать, какой онкомаркер таскать и провести соответствующие обследование параллельно. От чего может быть умеренное увеличение селезенки? Есть добавочная долька. Это может быть и врожденная ситуация, может быть связанная с какой-то перенесенной инфекцией. Если структурно селезенка не изменена на УЗИ и, например, на МРТ, там нет никаких патологических образований. Если у вас в анализе крови все спокойно со стороны эритроцитов, тем более тромбоцитов, вот, то ничего не надо делать и расслабьтесь, и не, не думайте об этом. При удалении желчного один из проколов приходится чуть ниже солнечного сплетения. Место, где находится верхний пресс. Видимо, долго будет заживать. Когда можно физическую нагрузку? Как правило, через полтора-два месяца. Так, так, так, так. Почему назначают врачи Диане-35? Что оно лечит? Используется как противозачаточное. Ничего оно не лечит можете сказать, в какой месяц, я вас жду уже полгода, или скажите, ехать самой. Конечно, ехать надо ко мне самой, не надо меня ждать в Казахстане или в Узбекистане, если я приеду, я буду делать 2-3 оперативных вмешательства максимум. Мне пациентов приготовят те врачи, которые меня приглашают по той тематике, которую я приглашаю, это самое я провожу, чтобы у вас не было понимания о том, что я приеду. И за три дня пол Узбекистана прооперирую да, всех желающих, кто хочет. Да, то есть мастер-класс подразумевает абсолютно иное. То есть это определенная тема, это обучение врачей этой теме, это показательно оперативную вмешательство с лекциями, да, именно по теме, то есть ваша эта тема, не ваша тема, будете вы в этом месте, в этом я городе буду, в другом городе буду, возьмут вас на оперативное вмешательство врачи, не, не, не, не возьмут, да, то есть это абсолютно, так сказать, здесь вот, чтобы не было этих ожиданий, вы меня ждете в стране, что я приеду с мастер-классом и обязательно прооперирую вас, я вас уверяю, нет, конечно, да, то есть поэтому лучше приехать ко мне, выполнить оперативное вмешательство здесь, точечно все везде, чтобы проблем никаких не было. В области попка 6 лет после Кесарева по 2 образовалась шишечка. Это грыжа? Да, может быть и грыжа, может быть эндометриоз рубца. Да? Надо сделать УЗИ этой зоны и по УЗИ уже посмотреть по шву. Вот вы здесь уточняете. Да? То есть это, скорее всего, эндометриоз Рубца, То, о чем я вам и говорю, надо сделать УЗИ, надо сделать МРТ этой зоны, причем это сделать оптимально во время месячных, то есть максимально набухают эти очаги во время месячных, четко будет поставлен диагноз, если это эндометриоз рубца после оперативного вмешательства, вот, то его нужно обязательно иссекать, убирать, потому что он будет прогрессировать, расти и начнет болеть, то есть, как правило, это связано именно с этим. Была операция по миоме, спустя 4 года опять миома. Это значит удаление матки нет, можно опять миому удалить заново. То есть если есть матка, есть гладкомышечные клетки, всегда есть риски, что миома может вырасти из любой гладкомышечной клетки. Просто если изначально мы проводим операцию 50-60 миомы выше, то риски развития миомы вновь составляют процентов 50-60. Если это одиночный узел, то риски роста миомы вновь составляют всего процентов 5-7. Поэтому здесь это не обязательно удаление матки. Если вы хотите ее сохранить, просто нужно эту мему удалить, убрать. Опять все зависит от размера, от клинической картины. И, вот, и дальше определяемся локально. Пришлите мне УЗИ, и, вот, и я вам дам конкретный ответ, нужно делать операцию или нет. 15 лет было кесарево, 41, хочет еще ребенка. Один гинеколог говорит, и направляет на метропластику. Другой дает разрешение на планирование. Есть ниша, толщина шва 2 миллиметра 2 миллиметра это очень мало, надо чтобы минимум было 3,5 миллиметра поэтому надо делать обязательно метропластику, а затем уже беременностью заниматься. Я метропластику делаю лапароскопически через три прокола. Захотите, приезжайте ко мне, пришлите мне свои результаты, я вам дам ответ. Миома 1 см на задней стенке матки. Ничего не надо с ней делать, только наблюдать, если она не деформирует полость. Миому можно лечить без операции, нет, не лечится. А Грыжи пищеводного отверстия скользящая второй степени поверхностный эзофагит, ты, ты, ты Нужно оперироваться или нет. Пришлите мне данные рентгена, пришлите мне данные гастроскопии, опишите подробно свои жалобы. Я посмотрю эти ваши обследования, дам вам развернутый ответ: нужно или нет, делать. Так сказать, вам оперативное вмешательство Клиновидная резекция яичника Вы используете этот метод или нет? Нет, как правило, я не применяю этот метод Делаю так называемый дриблинг да То есть это меньше нарушает фолликулярный аппарат Как правило, это проводится при склерополикистозных яичниках Так, идем дальше, дальше, идем дальше, дальше, дальше Так, что у нас? Присоединяется в конце, как правило, много людей. Вот уже и завершающий вопрос. А можете еще ответить на вопрос. Три кесарева ниша нашли. Можно ли нишу давать мазню после месячных в течение 70 дней? Да, может. И как раз это является и проявлением, потому что в нише... А -а развивается эндометриоз, и он как раз сопровождается кровотечением. Ну что, у нас с вами время закончилось прямого эфира. Вот, я благодарю за участие всех. Огромное количество вопросов было, видите, самых широких и самых разных по разным мозологическим формам, как мне и хотелось. Я очень рад, что вы активно приняли участие, я очень рад, что я помог вам. Вот. Я думаю, что мы регулярно будем встречаться с вами, в следующее воскресенье обязательно увидимся. Вот. Пишите мне на мой личный электронный адрес «Пучков». Кан Кв собака или сюда в личку, а так сказать, в Инстаграм, в Телеграм или Вконтакт. Вот я всегда отвечу на ваши все вопросы. Будем добрее, будем лучше друг. Другу обязательно занимаемся спортом, гуляем на улице, занимаемся своим здоровьем, меньше будем болеть, более позитивно думайте всегда обо всем на свете. Вот, и это будет позитивно сказываться на вашем мироощущении. Искренне ваш профессор Пучков, до новых встреч. С вами обязательно.